7 километров надо по болотам еще обратно идти Как обычно, мы делаем себе дорогу Здесь нас встречает огромное количество мышкары Вот это травы в этом году Посмотрите, какая центральная дорога Такого не было два года назад Посмотрите, здесь разрушен дом, там тоже все упало Дом просто сложился, как карточный домик Крапивы здесь Надо расчистить все Иначе кино не будет. Покажи свой 79. Смотри, сохран какой, а. Он а, поставлен как раз именно на валунных камнях. Как вы думаете, что за объект? Морской бой. Тяпка? Да. Автомобиль! Монетка советка. О, всю эту часть перелопатили. Даю слово лицы. Да. Что мы будем? Звук такой. Буй, буй, буй. Вы меня видите, а я вас нет. мочки живет кто в ней Вот кровать даже есть вот. мы здесь можем заночевать если что пошел десант так начну делаем вставки господа ребятки целая не целая а, царская бутылка ты посмотри а блин битая зараза смотри кот снуши а вот здесь, кстати, печка была. Вот. Жарко. Как я выгляжу? Прекрасно. Бельмондо. Пойду-ка я. Опаньки, опаньки с угла. Что там? Смотри, Бутылка? с угла прям вообще. Во! Во! <связывая> вот это да! Вот это фуку! Хороший, хороший! Хорош! Добротный, да! Хорош! Это нравится! Ну-ка смотри-ка, еще тут что-то. Смотри! <связывая> вот это да! Вот это! Вот это домик нам попался, а? Зачет! Я в объектив камеры не вижу. Ой, фига себе, вот тут странно. Да, ну Надо этот дом Ты Посмотри, сколько здесь он курить, да? да Очень-очень-очень-очень хорошо. Да. Надеюсь, монетизацию не снимут за мое произведение. Смотри с угла прям дома. Ух, мы сейчас, ребята, здесь будем очищать все. Вообще, я не ожидал, что такой дом попадется, да? Прям чисто случайно шли Думаю, да, зайдем посмотрим. Здесь все завалено, вот сейчас потихоньку все очищаем. Кровать там лежит. Как показывает практика, вот где места, где-то кровати, обычно часто очень монет много. Так, у меня сигнал здесь. Вот только хотела сказать, только находку так не выбрось. Да. <звык> так, сейчас <звык> будем выкапывать. Смотреть, что тут. Что тут есть. О-о-о! Блин, что тут вообще происходит? Смотри, смотри, что это О, за дом? Это что такое? Это кирпич такой? Какой а, это бутылка? Целая, не? Блин. Ой, запикай шла. Блин, ты посмотри, а, ребят. Может, бутылка, пробочка от нее так трезвонила? Смотри, Не грусти, мы уже набрали с тобой вкусняшки. Блин, ты посмотри здесь, что вообще идет с угла, кстати. Может, тут помойка? Смотри. Что там? Тоже ИНД, как и на той. Ух ты! Смотри, а? На предыдущей тоже ИНДы было написано. Да? Да. Вы только взгляните, Балди, какая кр... еще. Крошка была. Смотри. Советина вылезла. Смотри еще бутылка. Вот сюда, взгляни, пожалуйста. Смотри, с гранями идет. Это то, что я думаю? Тини ее оттуда, тини. И что это? Слушай, это тоже бутылка. Да, Мне это интересно. такая же, как предыдущая, да. только меньше размером. Ну, и ИНД опять. Смотри, ну ты в этом углу поаккуратнее. Да, здесь углу вообще. Ну и сюда прям вообще. Ну, смотри еще, глянь. Что здесь вообще происходит? Пос... Опа, здесь еще бутылка. Блин, ты посмотри. Ребята, смотрите вообще. Блин. Смотрите, а. Ты можешь не разрывать, я хочу сфотографировать. Смотри. Ну, они некоторые разбитые. Это не я разбилась. Смотри. Это даже не важно. Сейчас я к тебе переберусь и сфоткаю это. Когда нашел клад бутылок царских. Какое-то огромное, которое ближе ко мне. Ну что, выкапываем? Да. Только очень аккуратно. Опа. Так, ну правильно, сразу разбить. Не-не-не это разбитая. это разбитая. И это, по-моему, разбитая тоже. Но это не я. Это видно, что ты не ты. Блин, никак не вытащить Ой, как жалко, какая она большая. Смотри, какая огромная. Она, наверное, под горилку была. Блин, да что такое Так можно за донышко, если дергаешь, можно горошко оторвать. Смотри. Ребята, вот это да, мы такие еще не находили. Вот это кладезень. Так, тут это точно разбитая. Блин. Смотрите, какая она красивая была. Полюбуйтесь, да, ребят. Она просто. была точно разбитая. О, просто красивая. Ну, как бутылка. красивая, так разбитая. Ну, да. ну, ладно, все равно ты посмотри, вот это целое. Да. Вообще, надо здесь еще поковыряться. Прям в углу, в одном углу просто. Такое количество бутылок. Что звенит, я не пойму. Горшочек. Ой, Кстати, какой, какой хорошенький, а? какой Не, мне нравится вообще этот дом по посуде, прям топчик. Абсолютно, да? да? мы его с собой У него даже внутри эмаль, по-моему, сохранилась. А где золото, подожди? Не понял, а где? А где монетки-то? Здесь, да, опа, монетки. Только стеклышко, и все. В общем, монеток нет, но есть зато замечательный горшочек. Почти что с целой малью, ребята, посмотрите. В нем будем картошку варить маленькие вот эти вот наши картошки да, это... ай красавец все да и монетки можно сюда складывать угу. в общем сейчас у нас фронт работы такой пойду вот там у входа пошурфлю, посмотрим что там и вот там тоже вот какой-то какой-то говорю. какая-то комната тоже между комнатами тоже вход уже сил лет. в общем вы сами понимаете о чем я в общем будем там копать почистила ее наши бутылочки гвал глянь блин глянь ух ё да ладно Химираска. хим краска хим краска хим краска мы сделали это вот это да вот это нычка ты посмотри какая красавица найдет с ребрами и вторая смотри. такая же только крупнее и тоже с надписью пока не... нет по-моему нет надписи только на этой это реально нычка была, в углу чистого. Красавчик мой, ты просто красавчик. Волка. Волка, еще бутылка. Я здесь. Я на страже. Смотри. Она закрыта еще. Смотри, мысли закрытая, да ладно. Да, смотри, там что-то есть, наверное. Буль-буль. Ну, она, по-моему, советская, нет? Наверное, советская вот. Смотри, какая малюська. А, вот уже ходосол. Конечно, не то, но хорошо. Ух ты, не то. Ну, немножечко не дотянуло да до то. Хотя, ты знаешь, беру свои слова назад. Вполне себе то. Смотри, еще. В общем, здесь мы клад реально нашли. Реально клад. Смотри, донышко. Видишь? Да, вижу, конечно. Будь очень аккуратен. О, как глубоко. Да, блин. Очень глубоко. вытаскивать аккуратно. Ребята, клад. Холодуха бутылок царти. А, красавица, ты посмотри. Есть, да? Есть целая. Подожди, это как раз та, целая, которую да? мы до этого нашли битую, ты мне сказал, найдешь целую. Да, вот. ты точно такую нашел. Смотри, целую. какая она вмятая. Интересно. О, да-да-да, я такое обожаю. Смотрите, ребята. Ой, как я такое люблю. Вот это пузырьки, прям с угла дома вообще. Да, все неровности, шероховатости, плавление. Это все прям для меня как маслечко. Красотка моя. Боя красотка. Бутылочка, на которую мы подумали, что она советская. Если приглядеться. Даже не знаю. Иностранные блитеры. Наверное, придется ее брать. Хотя она полная и тяжелая. Ой, смотри, какой я весь чистый. А? Тут, в общем, работы нам не початый край. В любом случае, мы сюда приедем в следующий раз. Возьмем с собой пилу, возьмем с собой топор. Вот это мы все будем очищать, потому что фундамент реально перспективный. Вы все это сами видите. И бутылки хорошие идут, и разная сопутка интересная. Наверняка здесь будут очень еще много разных находок. Я уверен, что здесь будет. Поэтому мы здесь будем все очищать, здесь будем все прозванивать и шурфить. Да? Нет. Мы будем это делать сейчас. Я уже вот начал потихоньку здесь вот завал был, я уже туда покидал все. Стропили на нее 30, чтобы они нам не мешались. Потихоньку тут очищать. Ну, вот эта вот часть, которая болилась. Здесь надо спиливать аккуратно и вытаскивать. И опять нам будут писать мародеры. Вот волк тут веслами разбрасывается. Он бы хоть посмотрел сначала, что это такое вообще. Да, интересно, красивое. Старое. Для пирогов. Значит, здесь точно печь была. Печь, печь Ой, как пирожков захотел. ё мое снимай волки. Руки вверх! Не смей на женщину направлять оружие. <свист> все. Ты <Тебе> посмотри, <свист> а ствол нашли. Ствол, ребята. Все. Все. Сейчас мы его очистим. Пойдем на охоту. Смотри, как вот песталь. Вот эта песталь. Красивая бутылка. Фу, Рок, у тебя уже здесь бар образовался. <свист> <свист> Я здесь пар. это разливаю тебе что, вино, коньяк. Виски. Что наливаем сегодня? Мне что пьем? Коктейль. Значит, из всех трех сейчас. И будет получится коктейль. И в рот сразу. И в рот. Смотри, бутылка за бутылкой. Опять с гранями какая-то. Прямо она вот. О, слушай, это хорошая. О, царская бутылка тоже. Красавица. Ты посмотри, прям под бревном. Представляешь? О, у нас такая есть, только маленькая. Да. Смотри какая. Вот это О. красавица. Я не знаю, у меня уже сердце заходится от эмоций. Сегодня твой день, да? Да, это ровно те же эмоции, когда ты нашел крест. У меня сегодня вот так же отороп по рукам. А я так довольна, что я рисел столько бутылочек. Нашел. Лисичка а -а -а -а. довольна, если пойдет. Я поскочу, полечу. Потанцую до дома, поплыву Вот что мы здесь разрыли Вот уголок всего лишь Какое количество бутылок Смотри, это не бутылка И а... там внутри, а... вот, какая. <.Leon> k... Чернильница? Я не знаю, что это такое, но это интересная какая-то штука Это, возможно, чернильница Боже мой, это и правда Скорее всего, чернильница Мариная, Слушай, ну мы такое вообще ни разу в жизни не а. находили Я уже не могу эмоционировать У меня не хватает эмоций на то, что здесь происходит Что ребята. здесь было, я не знаю Это вот уголок всего лишь Такое количество бутылок редких, разных, интересных Уголок стекла При этом керамика вот только-только пошла Одна, да. да, и то ее совсем мало Монет нету, но стекла вообще просто зачет Волк, ты вообще представлял себе когда-нибудь, что такое существует? Нет Взгляни Посмотри на этот цвет, на солнце. А что это такое? Это вообще? чернильница. Смотри, такая, да, туда. Да, туда макать. перышко макали. Мы не находили такой никогда. Ну, я и не видела ни на каких аукционах никогда в жизни. Вот это, это такого. да. царское. Цар-цар здесь сидел пером, подмахивал указы. Мамма-мия. Что, блин, вот это бревно мешает. Я не знаю, что с ним Смотри, делать. Не это развор... что Что с ним сделать, э? он у тебя не рухнул. Блин, Хороший. Блин, сломать можно там. Что не сделаешь? Блин, больно как а! Да, сейчас, не смотрите, не сейчас будем потихоньку выкапывать. Вот это пособие. Монеток опять нету. Тряси усерднее, монетки есть. Просто Он ты еще... не так трясешь. Он еще прогнил, смотри. А да. монетки, значит, там остались. Дальше шурфим. Дальше шурфим. И корень какой, смотри. А. Какая тут вот помойка как будто идет. Да? Вообще непонятно. О, смотри. Ложка. Ложка, а ребят. Она такая зеленая. Вообще. Посмотри, какая старая она. Она Реально старая. Она медная, походу. Медная. Ребятки, типа, посмотрите, какая.. Слушай, здесь вот даже какой-то может там быть. Смотри-ка. Да, что Нет, ты посмотри, о, она какая реально, она, она старинная, смотри. Смотрите, какая красавица. Узор, узор, узор. Выска. Смотрите, какой я красавец. Медная. Вся зелененькая вообще. Красавица. Надо почистить будет. Вот это да. Ой, уморился. Жарко. Это я его еще слегка протерла. Кто следит за роликом, видел, наверное, что во всех складочках у него песок, кирпич. И керамика. Вот ты какая-то... Ох, пузырек. Пузырьки. О, смотри. Вот это да, От графина. Да. От графина, Смотри, еще я что нашел. Ты сейчас обалдеешь. Я уже обалдела. Смотри, что да. мне ее не вытащить там. Ведро, да. колесо какое-то. Ой, еще советина. Да. да что там было в конце концов? Ты класса? видишь, нет? Нет, я, я не видишь? видишь не могу. Только голову твою. Что это такое-то болезнь, ну это. Смотри, смотри. Сейчас там обнажится, правда? Смотри. Да что это такое? Что это? увидишь. жирнова да. что ли? О, бляха, муха. Чуть не сломал здесь все. Но ты же волк, ты должен да. разнести теремок. Блин, никак не вытащить. Такие. Там, наверное, еще Но, общем, Надо ее докапывать. Докап а закапывать ее нужно, правильно. <свят> Зачем она нужна? Целые сапоги песка, блин. Что вообще? Что с моими ногами творится? Лучше не показывать. Да, вот эту полясину надо отсюда убирать. Волк, штов, конечно исключительно битый, но просто yeah. взгляни, просто взгляни на этот узор. Да. Оторвись. Стекло какое само по себе, посмотри. Да. Стекло какое. На узор посмотри, на узор. Да, да, да. Тоже какой-то, смотри, интересный. Ну так это царский царского времени царский, угу. Между прочим, это могла быть и не баночка Это могла быть крышечка да. да, судя по резьбе Ребят, нашли вот такую вот Интересную, то ли пуговицу То ли заклепку Что это может быть, знатоки, подскажите В глаз уж попало Прямо в глаз а! Бутылка еще одна разбитая о, Ой, какой блин. корень! Пипец! Он врут! Посмотри! Какая штуковина! О, да, корень зараза! Ты посмотри, какой он здоровый! Вот такая вот штуковина! Жернова Или что это вообще? Жернова Крутилась она. Простите за мой импозантный вид! О, Ла. блин! Всегда вот так, а! Самая красивая бутылка разбита. Блин, вообще просто. Может, жирновами ее задеть? Не, не, она была разбита. Я уже когда взял, она разбита. Смотрите, ребята, какая бутылка красивая. Просто нереально красивая. Сможешь почистить? Конечно, что еще остается? Давайте я вам покажу сейчас главное расстройство этого шурфа. Ну, во всяком случае, в моем случае. Тверская Бавария. Пивоваренный завод. Фу, блин. Тончайшая работа. Ко мне. Смотри. И всему виной вот эта вот бутылка. Не подходи ко мне. Фу. Бэ. Кто в курсе царских мер жидкостей? Спасибо, Волк, огромное еще раз за твой суфлизм. Кто в курсе царских мер жидкости, бутылка была 1,20. Ну, как ты подведешь итоги, мавр мой? Сегодня коп был просто потрясающий. Потрясающий по царским бутылкам. Но не по монетам. Ну, хоть лисичку я сегодня порадовал. Уважил, да. Да. Покажи свои руки. Вот. Работал усердно, в труде был. Руки трудоголика. нарлицующий еще, да? И <с трудяга, трудяга. <с Старался я. Не представляю, сейчас еще 7 километров надо по болотам еще обратно идти. Будешь меня нести? Обязательно. Ну что, Волк, устроим парад стекла сегодня? Давай, вот. устроим, все покажем, расскажем. В лисе волчьей добычи сегодня... Это царская бутылка. Это еще одна царская бутылка. А. Это еще, еще, еще. Это все царские бутылки. Вот сегодня с таким хабаром. А это еще более царская бутылка, да? Да. Волчьи лисья добыча сегодняшняя. Да. Все это мы забираем с собой, если унесем. А куда ты денешься? А в чем нести ты? На хребте? Вот и подошло наше путешествие к концу. Нам предстоит еще пройти 7 километров домой с целым рюкзаком Хабара, друзья. Спасибо всем вам за компанию. Я думаю, что мы заслужили лайк. А теперь дождитесь концовки от лисы. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец. А, здесь не вход. Здесь окно было. Здесь я шурфить не буду. Значит вот там вход. Будем там шурфить. Сколько тут травы, сколько красивый? О, кошмар. Я не понимаю. Дом есть, откуда? есть. Хотно есть. А где двери?